Ютуб, мои физиономии, вам хорошо видать? Я вам хочу кое-что рассказать. За 25 лет такое руководство не смогло меня перевоспитать. Народ всегда меня смог поддержать. Это вам видать? А вот то, что правду я говорю, этот парень может вам доказать. Он песню для вас специально смог пропеть и создать. Кому не хочется YouTube, если вам не хочется это слушать, можете еще и почитать. Народ и я можно вам правду рассказать. Более подробно рассказать, что вы не смогли комментарии мои и чужие стирать. Это я стал часто вас замечать. Вы стали меня сами вынуждать. Это в себе... выставлять, чтобы вы не смогли все это стирать. Кирилл сегодня так спел, чудесно, что я вообще был в угаре. А вот казахский руководитель духовного оркестра женского и морского которые хорошо сами поют, танцуют, поют и играют, и в ритон ноты в руках не держат. Но, к сожалению, у них видео никто хорошо не снимает, и их поэтому никуда не продвигают. Тут комментарии вам не нужны, и, и, и так всем видны. Но насчет этой работы с YouTube вот я вам подчеркнул. Блогер я а не блогер. Ну а тех, кого покупают у нас, чуть-чуть покупают наше правительство, евреи покупают YouTube наших овечек, которых барана превращают. Это они сами не замечают. Ну, а такое мурло ощущать, конечно, стыдно. И никому не дано. Вот наши друзья, которые подтвердят, что ютубовские ребята нам вредят. Вот финал, к чему стремятся некоторые у нас люди, которые, как грузины, хотят укропами стать. До свидания, YouTube. Нам не подстать.